Всем привет! С вами канал Китай Стал Ближе И сегодня у нас прикольные посылочки Прикольные, сейчас расскажу почему Итак, прикольные посылочки Начнем, давайте вот с этой, шла на 25 дней Оценена на в 2 доллара и здесь, и здесь, по-моему, разветвитель для USB. Вот дома постоянная война. Постоянная война, постоянно не хватает зарядок. То есть некуда воткнуть зарядку, зарядить телефон. Столько, блин, заказываю с AliExpress, еще ни разу не заказывал зарядку. Вот решил наконец-то заказать вот такой вот usb разъемчик, разветвитель как он правильно называется, я не знаю напишите в комментариях может быть кто подскажет чтобы было где зарядить телефон, второй телефон powerbank все, в общем то вечная проблема негде зарядить, а здесь вот сразу сразу 4 входа что ж, надо проверить работает он или не работает что ж, давайте для проверки возьмем мой пауэрбанк возьмем мой телефон и давайте попробуем проверим заряжает он или не заряжает так все по порядку берем телефон включаем пауэрбанк и пробуем первый разъемчик Зарядка пошла, пробуем второй разъемчик, зарядка пошла, пробуем в третий разъемчик, зарядка пошла и пробуем четвертый разъемчик, зарядка пошла. Все замечательно, он заряжает, он работает, он светится. Вот такая вот штука. Можно сразу подключать несколько устройств. Надо будет подключить к ноутбуку. И уже никаких проблем с зарядками не возникнет. А то, еще раз повторюсь, у нас дома проблема с зарядками вечная. Ну что ж, отличная вещь. Оставляем ее. Оставляем, продолжаем дальше. Вот эта посылка шла. 19 дней. 19 дней. трек номер не отслеживался. Рашка клеенная уже здесь у нас в России. Оценена она посылка в 3 доллара, весит 1080 грамм. И здесь должна быть мышь. Мышь беспроводная. Мышь беспроводная. Все собирался снять видео. соберусь сниму, наверное, в ближайшие выходные. Сниму видео, что же у меня сломалось. И одно из того, что сломалось, это мышь проводная, которую я заказывал на AliExpress. Ну ладно, об этом поподробнее -по в следующих видео. Точнее, в следующем видео. А сейчас... Мышка. Вот такая вот беспроводная мышка. Беспроводная мышка. Да, все замечательно. Нету батареечки. Есть флешечка. Нужна батареечка. И мы сейчас проверим, проверим, работает ли эта мышка. Итак, дорогие друзья, берем мышку, вставляем батарейку. Закрываем крышечку, вставляем приемник, вставляем приемник, и пробуем определяет. О, заработала мышка работает, все отлично. Все замечательно. Вот такая вот великолепная мышка. Итак, мышка работает. Все замечательно. Давайте приступим к распаковке следующей посылки. Следующая посылочка у нас шла 14 дней. Смотрел, что там, но забыл, забыл спешки забыл. Давайте посмотрим. Давайте глянем, что у нас здесь. И здесь еще одна беспроводная мышка. То есть у меня сегодня пришли сразу две беспроводные мыши. Вот такая вот прикольная классная форма. Вот такая вот офигенная беспроводная мышка, как раз прямо в стиле моего ноутбука. Это, наверное, пойдет для ноутбука, а это, скорее всего, пойдет для приставки. Вот две такие мышки. Правда, не совпадает с цветом. Цвет я вот эту заказывал черную, а вот эту заказывал зеленую с черным. Вот так вот. Ну что ж, давайте эту проверили. Теперь давайте проверим эту мышь. Итак, друзья, берем вторую мышку. Нашел я батареечки мизинчиковые. Вставляем. то есть та мышка работала на пальчиковых батарейках, эта мышка работает на мизинчиковых батарейках, но мышка, я вам скажу, прикольная. Вставляем приемничек, да, непривычно, непривычно, о, заработала, заработала, все великолепно, вот последнее, одно из последних видео, реклама, все работает, великолепная мышка, как раз она будет с ноутбуком. Да, вот такая классная, прикольная, стильная мышка. Итак, мышка работает, все замечательно. Все, вот такие вот у нас три посылочки сегодня были. Замечательные товары, ссылки будут на них в описании. Все будет в описании. Подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте. А на сегодня все, на сегодня я с вами прощаюсь. До следующих видео, до следующих встреч.